О, я, про... я проснулся. Ну, эм, надо сходить к тучке. Волон, ворон. Ворон, а варон. Вап. Надо сходить к тучке. И сказать ему, чтобы мы сходили, покатались на этом американских корках. Он далеко живёт... Да... Ла-ла-ла-ла-ла... Какие-то ламы... Ну пофиг... Ти-ти-ти-ти-ти-ти... ла ла ла Катаемся на... американских орках... Сейчас пойдём за... Ком... За... Пустим горячим лаком... какая это, это? Эх, хорошее, не было у нас сегодня даже облака. <звы> Ладно. Рада, Ой, это ты! <звы> Здорово, спасибо! Здорово, пошли, покатаемся на американских горках. Пошли! думаю, сегодня нормально будет. Не, не как в прошлый раз, да? Ну, пошли, а Ну, Пофиг, давай это, э, покатаемся на американских горках. Сейчас же нужно, нужно сходить на американские горки. Если там нет наличия вагонеток, мы сходим в мой, ко мне домой, и там есть вагонетки. А это какой-то, какой-то какой -то торговец, ну, пофиг. Что он продает? Ээээ, подожди. О, давай, бей его, бей! Ладно, пошли. А? Да пошли! А ты ваш... И у нас здесь, в этом домике, где... типа. У нас есть, наверное, если нет в наличии вагонеток, то очень плохо. Нет наличие... е -е -е, вагонетки да? есть. Держи вагонетку. Только давай, -то. ты одну, и я одну, давай я вот сажусь. Я сажусь и ты садись. Давай. Раз, два, три. А? <связь> Отдай мне вагонетку. Зачем? Да. <смех> Гений. Оп, оп. Я дебил. <смех> Да, пошли ты где? Пошли это! я Где она? Ну... нету, нет. мы ее разобрали. Хотим переделать и сделать ее еще точнее. Ладно, пошли пока, пошли пока к домику Вани и, посмотри, Вари, и посмотрим, там у него горячее молоко. Попьем молоко. А он сейчас дома? Не, он ушел в путешествие. Понял. Он, пошел, он далеко убежал, ушел и пошел там копать, находить всякие ценные вещи. Понятно. Сначала ну, ну, сначала я... по дороге заскочим к лисичке. Okay. Вот дома. Она что-то. Что не знаю, ну, может какой-нибудь пирог приготовила, надо посмотреть. Okay. Окей. Это твой домик? Так, вот домик на лисички. Тут ничего. Смотри, Это у нее не... есть тортики. Wow! Тортик. <связать> <связать> uh, так, что у нее здесь? Здесь ничего. Давай бери яш вот тортик. Я лучше вот этот возьму. Давай сядем за стол, чтобы их поесть. Я сучу, я чашу. Ха, -ха Доб -доб -доб. давай ешь. Все, съели торты. Нам что-то, чем-то нам чем-то нужно запить. Пошли к Ване, Квали за горячим молоком. Пошли. Пошли. Я знаю, где он живет. Пошли. ла ла ла, Они на Так, ладно, побежали, побежали, ла ла ла ла ла -на -на. Нам нужно сначала до моего дома добежать. Пошли. А -на -на -на. Так, пошли. Эти мастера, а Давай побежали, побежали, пока давали, давали. Вали где-то вон там живет. Вон он. Вон у нас, вон у нас, вон он, этот, ваш музей. Смотри. Да, смотри, какие у него каталы всякие, железненькие. Ладно, смотри, вот он и ваша место. Или вот горячее молоко. Да не надо меня пить. Вот оно горячее молоко. Так. Вот оно. Он, Давай пить. О, короче, молоко. ты куда? ну пей. А, по... а я пока пошел к себе домой чинить напоминалку. может я сделаю машину я сделаю машину времени. пойду делать машину времени. Так, машину времени. быстрее машину времени. Папа. Так, что ж мне надо? Так, ну у меня тут все блоки, которые можно сделать в машину времени. Так, сначала будем делать вот здесь мышевно время. Так, теперь так. Так. Вот так. Потом так. Теперь вот сюда нужно вставить вагонетку. Сюда вот эту штуку. Чтобы вот так сидеть. Сюда ты, куда ты съезжаешь? Так, а вот сюда вот сюда, так, продолжаем, вот так, и вот так, теперь также здесь вот так вот, так, и теперь нам нужно сделать вот так капсулу, вот эту капсулу, ну, и вроде Вроде все. Надо бегать к тучке. Уже ночь. Тучка! Тучка! Надо, он выглядит там катается. Пойду и зайду к тучке конечно катается Тучка, где он тучка, где тучка? Ну, она как всегда у себя дома как всегда у себя дома да нет вот здесь нету на американских городах тогда он у себя дома сидит и ему домой Так, быстрее бежим вот он уж не дома уже. Так, меня вот, делает светится у него Тучка опять спит. <связывая> Где написано? Пошли, я тебе покажу нашу машину времени. Ой, уже поздно. Пошли, покажу тебе машину времени. Ой, блин, как-то темновато уже, страшно. Пошли. Давай, пошли. Ты вообще, ты вообще ты, ты вообще зимний медведь, ты ты не должен спать. Я Я иду, как... Давай, спать. пошли. Да пошли сначала покажу, а потом спика хочешь. Entsteye, подожди, подожди. Подожди, темно же, темно. Смотри, надо факел, факел вроде взять, чтобы светло было. Нет ложек, <possibil Graphic Literature chestnut> я хочу баб. Но надо нам. Я хочу тебе показать свою машину времени, которую я делал почти что весь день подожди, без меня в дом не заходи без меня в дом не заходи а потом делать что хочешь да подожди, не заходи без меня домой, ты куда? это мой дом это мой у лисички другой вообще дом, она вон там Давай, раз, два, три. Оба! Вот машина времени. Вот машина времени. Я Подожди нам. Ты не сюда сел. Вот сюда. Запускаю. Пим, пим пим пим пим Тебя просто током бьет. Подожди выключить, тебя все током убьет. Все задымилось от этого, от этой штуки. Давай, главное не взорвалась, главное не взорвалась. Кажется, машина времени взорвалась. У моей тоже. Блин. Ах. Как Ах. не повезло. повезло мне, меня да. а дом, дома взорвалось. Что такое? Ты куда побежал, твой дом в другой стороне? Я Ой, спи где хочешь, можешь, а мне где спать. Где, где спать? Там на крыше я вроде не диван не сохранился, надо посмотреть. Я ну ладно, буду а посплю здесь где ночь. Ну пол, короче, я могу, могу, могу пока временно тут жить. Пока буду свой дом восстанавливать, а, ну не знаю, что мне делать. Ладно, лягу посплю.